Так, все так, смотри какой там 34, вот это уже точно есть 34, бой Берем Берем Оператор, прикиньте Это оператор Прикольно, поздравляю. 110, 110 пока разыгран. В конце 550, короче Надо... Четвертый, да, будет в Не-не, первый, я не буду участвовать, я не буду всего Да-да-да, все нормально. Тридцать пятый, ребят, тридцать пятый. Тридцать пятый, есть кто-нибудь здесь? Тридцать пятый. Тоже А Оператор другого телефона. Я Вообще я рассчитывал на 3000 участников, прикинь, на 3 тысячи. Там. Хорошо, хоть не нарезали, а то бы я там учился. 75-й, хотя резал не ест. 75-й. Еще й 110, долларов или долларов. Так, сейчас. 42, вот этот есть. Я только наличка речка пойду. Я NFT в общем. 34, 35, 42, поздравляю, поздравляю, поздравляю. Сейчас на самый крупный генератор, который был на сегодня. Уже далее. Тут уже большая конкуренция, поэтому не успевайте. Далее, далее, далее надо нажимать. Сейчас 500 долларов, сейчас 500 долларов, отыграем 500 Да, такого есть. 100 долларов, 100 долларов, 100 долларов. Вот 35, мы нашли, кстати. 35 нашли, видишь? 2 метра, я так, я, я 27, ребят, 27, 27, 27, и долларов. Завтра, завтра, если здесь больше. если не будешь, то мы тебя все равно найдем. Ты еще утят, ты утят, Так что не расстраивайся. Все еще участвуют, все участвуют. Завтра будет розыгрыш в 3 часа дня, послезавтра будет розыгрыш в 3 часа дня. И потом, когда вообще полностью мероприятие закончится, да, там 6 часов вечера, по-моему, да, в 6 часов вечера будет розыгрыш 50 долларов 1 NFT и 2 по 10 долларов, и все участвуют, кроме вот этих номерков, которые уже выиграют.